Так, а воно ты звуком пишешь, да? Да. да? И что мы... сидеть. сидьей. Если нам сад не принес, мы не выпим, наверное, ни нахуй. А ну иди бутылочку с машиной на без страйка. Иди неси. Надо было еще идти туда-сюда, как я, думаешь. Бора... Давай. Давай, мик, хороший. Давай. Давай.